Сименем Аллаха, любовь к этой суре вела тебя в рай. Один из ансаров руководил намазов в мечети Куба. Каждый раз перед тем, как прочесть суру из Корана, он сперва читал суру аль ихляз а затем читал другую суру. Он поступал так в каждом ракате. Тогда молящиеся за ним сказали: Ты вначале читаешь эту суру и думаю, что ее недостаточно, и поэтому переходишь после нее на другую? Читай либо ее, либо другую суру. Он ответил. И я не перестану ее читать. Если вы согласны, чтобы я руководил намазом подобным образом, то я буду руководить намазом. Если же вы не хотите, чтобы я поступал так, то я не буду вашим имамом. Они посоветовались и посчитали, что он является лучшим среди них, и не захотели, чтобы намазом руководил кто-то другой. Когда пророк, салляллаху алейхи ва пришел к ним, и они рассказали ему об этом, он сказал, «О такой-то! Что помешало тебе поступить так, как велят тебе твои друзья? Что побуждает тебя читать эту суру в каждом ракате?» Он ответил, «И я люблю ее». Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Любовь к этой суре ввела тебя в рай». Аль-Бухари 774